Ой, так, надо идти, сегодня дали расписание, смотрите, как у нас будет очень холодрычно. так, надо идти домой, меня, наверное, ждут, наверное, но перед этим вам надо поставить лайк и подписаться на мой канал. Потому что. Потому что обязательно подписаться. Кто не подписан, тот на того я обижен. Все, Подписывайся и ставь лайки. Смотри все видео по.. Все видео помимо ЛБ. Все видео. Вот. Открыли дом. Так, шарчик, так, или как так, так, идем домой. Дохода. Ла -лан, ла -лан. Беду, привет, Олежа. Ла привет, посмотри. Я вернулся своего ла -ла старого питомца. Идем домой. Идем мы домой. О, я Идем. Привет, Олежа. Привет. Олег. Азия, депутат, депутат. Привет. привет. У меня тут улочка меда. Смотри, О, какая у меня меда. Спасибо. Помнишь, помнишь вот это вот кашарчик кош... кош... или как вызвали? Ну. No. Вот, вот это вот собака, она украла моего дракона. О, это у тебя дручный дракон? Мы недавно, дракон? недавно, недавно вскрывали, вскрывали его квартиру и нашли моего дракона. Он голодал, там девушку с откармой. Бедный он. Вообще. Так, держи. Ой, это твой Кронос. А чё Саша бежит да, за... Да, да, а просто их с... обижают. Снова он нарвался. На на том, Слушай, того, ага, это ты просто его бьёшь. А ни с того, ни с сего. Я его не трогал вообще. Да-да-да, вредовый. Ладно, гуляй, ты тут я на предлагаю полянке? Предлагаю его сводить к ветеринару и кастрировать там. Тебя кастрировать предлагаю. То же самое. Саша. Я не могу Сашу установить. Ладно. Скаймеку он споко гуляет на лужайке. Саша, Саша, Саша, Саша. Чё, Саша? Вот Саша. А это... Так, тут два Саши. И а, какой-то еще третий возле третий зоомагазина. Саша. Саша. Почему Саша. два Саши? Два. Так, два. мне походу я сегодня два. не выспался. Так, ты сам показал. Так, все, я пойду. Видимо, у нас у всех уже галлюцинация. Скоро придумал. Да, у меня тоже галлюцинация. Тоже Сашу увидел. Так, Саша, место. Ну ладно. Опор, животное. Пойду-ка я оливка, маслина. Тут всякие питомцевики вернулись. Вот. Надо их снова на мясо пустить. Сказать, что мы их опять потеряли. Ну ладно. Эх, сейчас пойду привяжу их и наш шашлычок. Огурчик. Это что? Почему еще с Бала ничего не убрали? Ладно. Так, зато у меня есть будет время. Ой, что там в школе у нас? Уж мне я провалиться. Что у нас тут в школе? Эй, как у нас идут помогите! Как я Где? под лестницей. Так, Ёлки, палки, Зайдите Я в лестницу. Аку... Давай, давай. Да, рай. Значит, прыгай. прыгай. Прыгай ко мне. Не рай, мне. Рай, иди, давай, Вперед, давай. иди. Помоги. Давай. Нет. А у меня есть такое вот... А вот здесь. Там, там, там, так. Там. ]linked. мы отсюда выберемся. О, еще один. Ем, я выберусь. Как? Как-нибудь. Рассказывай. Нет. Я нашел лестницу. У меня, короче, всегда есть собой. Мало какой-нибудь Давай. У меня есть лестница, а вдруг на меня вот Давай. <structures> куда ты лезешь? Куда лезешь? Ну ка уйди. Чего, не вы что да. Вот сейчас поднимайся. Нет, нет, стой, не поднимайся. Ой я. А. Здесь надо сломать. И вот. А! Сбоку поставь с краю. Все. Вот Там вот про про спираль, Так, отойди прыгайте, ты спидранер. Так, здесь убери а, а у и у вот. Все. Вот Все, давай. Боже мой. Что за ловушки? А, ну ладненько. Хорошо. Мы когда не брали с какого-то раза. Думаешь, мне... баллы балу идёт школьная бал. подготовка. Всё подготовка. Я могу сделать бал уже прошел Пробелы в памяти? Бала не было. Бал Нет. будет. Бал будет. Эклипс еще не приехала. Это у меня а, глюки. Ладно. Вылазь, вылазь, Надо, Надо волочь. идти домой уже ночь. Пришел. Сегодня, кстати, никого нету. Да вообще. и Ибражников... Да. Сегодня как-то и брат не пришел, и ладно, героев поди, сегодня не видели. Тоже пойду ну домой. Ладно, ты пока гуляй, я Кого я домой и спать? Я не тебе я говорю, я этому дрякошер. А, кстати, зайди комнату. Нет. Пожалуйста. Зачем? У меня новая комната, ты ее даже не видел, но я обновленный дизайн комнаты вообще. О, привет, вижу. Угу, прикольно. Все, мне пора. Пока. Так, ладно, все, я спать, спать, баю, баюшки, баю. Так, я пока буду в комнате. Мне тоже сделали ремонт небольшой. Это что такое? Ой, какая-то инфраструктура. Здесь у меня палка. Так, на улице 3, 2 часа ночи. О боже. Это что за летучие бабочки фиолетовые, оранжевые? Что это за мега-хризаликс? Так, ну ладно, идем на разборки. Бьется, бьется, а -а -а, Что за день сегодня? Ики, давай. Борис? Супер жаль. Так, что за... Что там происходит? елки балки что за мега хризалис? Горизонтемы. Мои, дра... мои драконы, мои драконы, мои драконы, Саша. Дракон Саша. Не бойтесь мирно жить, и мы спасем ваших драконов. Главное не лезьте под огонь. За мной, за мной, за мной, дракон, дракон, за мной. Уведом тебя безопасное место, домой тебе нельзя, ты весь дом изгадишь. А ну давай, давай я просто подальше от войны перейду. Где Мне нужно... Так, нужно... Так, ручно... так. Привет. За мной. Погоди. Подожди, да я хотя бы За мной. еще. На все пошли а, ты меня хочешь вести подальше отсюда да, да. М -м -м. у тебя за супер шанс такой медленно ломающий потому что за мной заходи сюда жди я сейчас детрансформируюсь и приду хорошо Тики, кушай Тики, давай так это талисман <свенец> свиньи, бросил да, подарок. Э, зовут вот Дейзи. Дейзи. Ты же Дейзи далеко. костюм. И дальше ты можешь. Еще есть у тебя много скрытных <свенец> сил. Но ты о них не знаю. Но если ты хочешь, я расскажу поподробнее. Я знаю. Да или нет? Силы. Да. Ну хорошо. <свенец> да. Итак, я ну рассказываю давай, тебе все подробно. Держи талисман, вот вся подробность. Так. <связывается> <связывается> да, талисман, Виким, еще никто не давал. Так, и что он делает? И я, бражника он, нет. Кто -то, кто -то Мистер Бак, он очень серьезный. Он телепортироваться умеет. Лично я еще не... Я еще то пульками. При... Завис, Пока я не вижу, чтобы он чем-то вообще стрелялся. <связывается> Он стреляет. Здравствуйте, очень меня близко. зовут месье Пигни. Поздравляю тебе, грамоту дать. Давайте сразу. А, ай, я ослепился. Да, я же говорю, стреляет. Я ничего не вижу. О, тебя вижу. Привет, Привет. я очень светлый. А... Как трудно, когда ты не быстро Ай, я не вижу а. его. Ай, ай, ай. Прикрыть вас щитом. Почему? Это Акума или это Сентимонстр? Ай, ай, ай. Я не знаю, но очень сильно похоже. Так, прием. Это похоже на Сентимонстра. Похоже на Сентимонстра, но вроде как Акума. Выглядит как Акума. Хоризанец, это бабочка. Бабочка и цветок. Бабочка и цветок это... Не знаю... А в ловушке? Ай, я нифига не, не вижу, я ослеп! Мы так же... Да, я здесь. Что, что случилось? О, О, да, все таки я мог. Что и, ты кстати, сделала? Ваши силы дублировали. Как? И каким образом? Это мой синтри монстр сделал. М -м. Вас же ослепляли? Так и знал, то, что это ослепление не просто так. А возможно... Сентимонстр да, дублировал съел, наши палки. силы И передавал всю Мражнику ну, Точнее то Майюри Считай Майори. да, Мне это не да. Вообще, это Надеюсь он не... не украдет все силы Если он дублирует наши силы То это плохо Глаза, раскройте Может попробовать уничтожить сайтимонстры? я тут должен мы... Так, так, так. Надеюсь, Мне нужно нет, задать. нет, нет, нет. Я иду к тебе на помощь, мистер Бак. Я... ты твои а. силы, а. наверное, уже. Да. Займите Ища. его, пока я попытаюсь снять его. Слава, ты, да. Ах, ты сам, ты такой. Вообще-то я умней знаешь, у меня все тут что... да, бражница. А, и... Привет, я кормлю к вами. Так, корми, корми, я тут Ой, пока понаблюдать, да, что с вами делать я, у тебя... тебя не так, можно попробовать... Кого? Как... Мне кажется, опасно... Хорошо, когда Опасно моечко. быть в браслете Маджести, Если он тебя слепит, то мражник научится летать, и у него будет супер сила. Да Это в любом нет. случае он может скопировать. Нет, нет. А ну, Юра. А если... Может, мне использует... меня не ошибает память, по пока я являюсь хранителем американской шпатулки, у меня есть еще мое магическое украшение, которое может освободить злодея от ответственности. Ну, это так, если меня не ошибает память. Что? Талисман орла, говорю. Есть. И что? Есть маленькая запуска. Этот талисман может на время заставить Хризалис не драться с нами. Да. Но маленькая, маленькая загвоздка. то, что если он тебя ты в него попадешь и он тебя тоже в ответ ударит, и ты ослепнешь, и он заберет а твои есть, силы а и если передаст это все передаст передаст обрам да, майоре и майора нас освободит от обязанностей и мы будем тупые нет если карапас применит свою с -с секретную силу защиты без панциря тогда я смогу к нему подойти но есть маленькая такая запусточка талисман у меня нет и вернуться я смогу его только используя браслет двермена. А двермена у меня нет ну что он у адриана а где адриан я не знаю ну, маленькая закусточка вообще mm -hmm то мне или искать Эдриан или сражаться за свинку, но ребры здесь очень сильно помог. Да, сражайся за свинку. У меня есть идея, как можно победить. Для я бы как Пока советую не подходить, потому что Майура. Да. Надо его как-то изучить или что. Да, да. Что происходит? Почему мы? Мы все светимся фиолетовым. Светимся? Это удар? Это волна? Нет. Или да? Или? Да, Или? Я знаю, что это. Я... Мне вот. кажется, он либо выкачивает с нас силы, либо это была волна, бы не волна не на весь мир. Он скопировал все силы, которые есть в мире. Ну, как я понимаю, я пошел в Катерриана. Так, где ты? Ну, его в комнате нету, как я понимаю. Мне придется собрать его на Так. Начнем с полочек. Какие полочки? Ты чё офигел? Полочки тут ему. Так, где браслет дверя Сейчас, подожди. Здесь пойдет. Так, mm. верну тебе не обещаю что верну. Ну ладно, Так, я О, не обещал. понял, почему О, мы все светимся. А тебе... э, вас... Нет. Ты Зачем ты скопи надел ты этот mm. ну, костюм? Бузы. Он скопировал твои силы. Не... Если мы сразимся с день, то тогда не скопируют. Так что поэтому не мешай мне дверяж. Ну, ладно. Золотая. Тики. закрыть дверь, чтобы сюда никто не... Ладно, Балом, займемся... Что ты делаешь? Нет, ну, ты это, ты сказать, что да, ты можешь, да. Тут у нее еды Вы нет. Слышал? нет. Слышал? Как мне раньше, давно брасится, уйти, уйти, уйти, уйти, А сейчас. где бражница вообще? Ой, привет. Ну-ка иди-ка сюда, дайте. Надо... Я тебя бить не могу. <связываю> не понял. <связываю> Ну-ка, ну, я... ну иди-ка сюда. Я тебя сейчас побью. Я прям так... Не знаю, Есть много проблем. Да. А почему? Да, Нет, да, да, не да, не перестали, перестали раз, я, Смотри, я перестали светиться, но силы все равно забирает. Слышь. Проблема так, в том, то, что бражница... Нас второй вариант был верный. Бражница а украла здесь? все силы всего мира. Попробую, пробей. Где она там? А, ну, пойми в один факт. Если ты попадешь в, есть... в хризалице, э, ты просто сделаешь так, чтобы нас он не мог больше забирать силы. Но те-то останутся, и пока мы не победим, хотя. Есть, Мистер Бак, это совсем много. есть смотрите. Смотрите, в у которых силы в три раза больше, чем сами телессы. У меня есть, у меня есть. Ладно, давай попробуем сразиться. Вон хризалис, давай. Ну как, Григо? Григо? Карапас, используй свою скрытую силу и скажи защита человека и назови моё имя. Отважный орёл. Защита орел. человека. Щит используй, балбес. Моё имя. Защита используй. Защита Чит человека. Используй. Защита отважный человека. Орел. Отважный орёл. Отважный орёл. Всё. Роль, Ай. Ещё. Меня от... правда... убили. Убили. Нет. Вы думаете, вы а, ему правы? Ай-яй-яй-яй. Вы я, выиграете я, я, его, я. думаете, правда? Ничего не вижу, поэтому всё, я лучше... Спасибо, Карапас теперь, он меня не пробивает. Освобождение, освобождение, освобождение, освобождение, освобождение. освобождение. Нет! Ему хоть дала... Нет, вроде бы все. Стоп, не бей ну, его. Что? Подожди. Мы вы сумели выиграть? Он бьёт? Рукует? Подожди. Стой. Он Бью, ну-ка. Он боится Давайте нас. Быстрее. Он нас не бьет. Бей, давайте. Бьем, бьем, бьем, бьем. Бей, бьем все. Давай, щит. Используй щит уже. Ладно, попробуйте его выиграть. Вы все равно его не выиграете. Давай, используй щит. Все, не убирай его. Он не смеет трансформироваться. Да, хоть у тебя 30 секунд останется. главное, говори, сколько у тебя времени. Почти давайте. Почти осталось, давайте. Вы серьезные вы... по... Ми... вы... давайте. пытаетесь выиграть? Вы практически его выиграли. Чуть-чуть осталось. У у вас да. у меня еще 40, а, бражник, да, все. Майура, это твой конец. Что-то перезарядка. Всем немедленная перезарядка. Беги, беги, беги, беги. Не дай себя ударить. Сматывайся. Все, я бегу. Что это такое? Оно, пере... оно возрождается регенерируется возрождается. оно бессмертно регенерируется, оно Ладно пора использовать Это, страшно, каждый... мы он еще не способ... использовали мою силу моя сила самая полезная самая сильная поможет, конечно не поможет. Не не впервые уже, побеждаем тебя. Супер. Шанс. Какая-то шляпа. Так, стоп. Ну-ка. Стоп, иди сюда. Иди сюда. Ты, во вторую руку возьми. Срочно а? взять на во вторую Ой, руку. Иди сюда. О. Ты, Мартышка. Нет, Мартышка. Я во я не, мартышка. Во вторую руку, на, трапас, нет, не трапас, во вторую да, руку. На эй, Карапас. Держи, во вторую руку. Мы больше не светимся. Супер шанс Серьезно? дал защиту. Наши силы не поглощает. Теперь мы а, можем... моя с... а моя сила его как раз таки заблокировала и его и силу. То есть теперь мы не сможем с ним разобраться. Он не сможет применить свою силу, а... И мы еще мы не сможем. И он не сможет мы... выкачивать он наши стреляет. силы. Да, это да, у нас идеальная команда. Да, Нет, Там этот... Посмотри, пожалуйста, бражница свой. Посмотри внимательно. Ничего ты не потеряла? Трисмана рвала. Ну, ловко ты его украл. Да. В чем разница? Еще помню, не хочешь отказаться? Силы твои уходят. Давай, давай, давай. Нет, отказалась. Угу. Ну, я бы отказалась. Вы не помните? Бесполезно его побеждать. Он возродится. Ладно. Мне... Отказывайся. Мне уже... Ну ладно, отказывайся. Да, отказывайся. Отказывайся, правда. Молка. А там молка. учись. Ну все. О. Исчез. ну все, давай бы иди отсюда потихоньку. Было... Давайте бы мне супер шансы быстрей. А, а, майора изгнала мог. Но, майора изгнала, у -у -у. мог. Супер шанс задайте. Три человека Обезьяна не дали дал, дал Три Обезьяна, человека. Мои, супер шанс не отдали. Обезьяна один дала. у меня и один не отдал. Ну, чудесный... Мистер Бак. Ох, Плохо. вроде бы все ну, исправилось. Совсем... Советую, вам это... а теперь, да, советую тебе сматываться. Советую тебе свалить по тихой грусти. Пока не понимаете, чтобы выходите опять, чтобы я мега. Иди, ты уже ничего не советую. А Сейчас кто за мной пойдет Сейчас кто за мной пойдет, тому специально прям в рот помог кому... У меня осталось полторы минуты. Так, у меня осталось Пошла, 59 все, секунд. Она ушла. Там сейчас создать мега христа чтобы чтобы сражались. Кто за мной пойдет, тому мега хризалица. Где трансформация? Тики, вот кушай. И прядься. Так, ай, его этим. Ты хочешь, чтобы опять так. мне дали? Создала. Создала. Мне как-то пропасть здесь сейчас. В ну, да, конечно. Так, мне нужно забрать свою. пьеда. А, пьет, пьет, а ты где этот Олег? Что ты тут делал? Дай Олег, ну-ка сюда ты не хочешь мне ничего там отдать на руку мою на руку Нет, так слушай. надевается? Это это для... надо. У меня есть только то, что на ногу я одевается. тебе сказал на руку быстро отдал мне быстро. Мой браслет а, привет, да. я... Я думал, это мой любимый прабабушкин привет, мой и Олег и привет, Олег мой. Ой, дракоша, да, ладно, ладно, он... пойду-ка я, да-да-да. А где Саша? Домой. Саша, привет, не дал? Привет. привет. А мой... Я в ночь не прятался всё это время. А да? я стал, я слеп и не видел, и куда-то шел далеко-далеко, вот а я пришел пустого. только. А я вот в... в Дубай уехал. Понятно, а а я, я вот спать буду, все. Нет, пойду у телевизора, под телевизор, Öyle, если, если, здесь, а там по телевизору уснули. Давай мы а ну, вместе всегда. посмотрим. <с unos> Я к вам иду.